На санях на развалюхах, В соболях или в триухах, И богатый, и солидный, и убогий, Вигут в неизведанные чащи, Кто-то реже, кто-то чаще, волчье медвежие медвежьи перлоги Стай. Как усталые боксеры, вековые гренадеры Два обхвата, три обхвата и по поболее И я воздух воздухе жую, глотаю Да я только здесь бываю За решеткой из деревьев, но на воле Дайгу Привет, друзья! Сегодня с мужиками собираемся строить вышку Лабас Значит, приехали на поле Овес уже сходит. Местами как-то он не очень хорошо В прошлом году овес был лучше Приехали на тракторе, привезли телегу досок Инструмент Кресло привезли, чтобы удобно было сидеть Сейчас начнем работу. Четвером мы сегодня. Еще подъедет у нас один хлопец. Что вот так. Погода отличная сегодня. Ни комаров, ни мух, никого нету. В общем, мы в преддверии предстоящей работы. Сейчас, сейчас начнем. Проверил бочку. Пахнет все отлично. Сейчас начнем работать. Лестница, пилы. Как-то так, в общем. Дальше больше покажем, что и как. Так, сделали основание. Столбы закопали сантиметров на 40-50. Делаем ее немножко, раскосую такую, вверх, вверху сводим. Высота будет на раз, ну сколько метров пять-то точно будет, выше она? Метров шесть, метров может 7. -м. Сейчас полезем связывать ее дальше. Так вот по кругу все связываем, связываем, и потом дойдем вверху до основания. Работаем дружно, слаженно, все как положено. Давайте, не переключайтесь. Такая вот у нас конструкция Выходит Еще не доделана, немножко не обшита Но крышу уже сделали, положили Мягкий шифер Мягкую кровлю Только что мы с Олегом Оттуда спустились Вот такая вот вышка Там у нас будет два кресла Потом залезу, все покажу Здесь будет очень удобно а, метров 6 она у нас высоту. Я думаю, не больше. Да, вот эта вот 7 была, она повыше. Сидишь на той вышке, как раз вот эта вышка получается на уровень головы. Вот такая вот у нас конструкция. Сейчас мы немного перекусим. Устали. В подвешенном состоянии. Тяжело работать. Сейчас обойду с другой стороны, покажу. Одна стена у нас еще получается не зашита. Делаем двери. Изнутри утеплим материалом, чтобы не поддувало нигде. Чтобы можно было и всю ночь просидеть. Не парясь. Не замерзнуть, чтобы. Такая вот... Такая вышка. Лестницу еще сколотим с перилами. Что в прошлом году мужики на ту вышку даже подняться не могли. Тут бы вот на порядок удобнее. Ладно, покажем дальше, что получится. начинает у нас выходить Говорил я уже сейчас покажу еще Как-то он в этом году похуже выходит Вроде бы и дождя достаточно Вот он, на выходит Местами как-то, полосками ну, Ничего Бог даст, приводим зверя Ну что ребят, строительство лабаза завершено у нас Получился вот такой лабаз такой вот лобазик получился я еще поднимусь наверх там все охотники примеряются вот это старый это новый сейчас я поднимусь наверх покажу как там внутри сейчас будем собираться приберемся тут немножко на мусорили поедем домой Машки, конечно, сегодня просто заедают Но ничего, весь день мы потратили сегодня на строительство долго Ладно, сейчас поднимусь наверх, покажу Так вот, ребята, у нас внутри вышки обшили все материалом Эртужок Бойницы Вот бойницы с трех сторон Значит, в ту сторону у нас солонец Здесь поле Там бочка стоит Мошку съел, бывает Вот такой вот видон На поле здорово в лесу, чтобы мошки не не кусали совсем бы было классно парни немного сейчас убирают сучки сосны, так как мешают обзору на бочку собираемся едем домой сюда еще одно кресло принесем будет два кресла можно будет ходить сидеть вдвоем попивать лимонад в общем как-то так мужики на сегодня я заканчиваю свой обзор. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не теряйте его. Еще приятных просмотров вам. Давайте, всем удачи, всем пока. Машка заедает.